Здравствуйте всем. Огромное количество людей, с которыми приходится общаться, могут сомневаться по поводу того, насколько необходимы продукты НСП людям, клиентам, нужны ли это вообще категории товаров и так далее. И так далее. Давайте разберем с одной стороны витамины, биологически активные добавки, суплементы. Имеют ли сейчас очевидный спрос в товарах, в магазинах, в аптеках и так далее? Если да, то товар нужен. Остается вопрос, насколько товар качественный, насколько товар адекватен по цене. Третье, насколько яркие результаты он дает. Четвертое, есть ли интеллектуальное сопровождение клиентов. Потому что если человек купивший товар не получит никакого дополнительного внимания, то, в принципе, ему брать что в компании на спи-товар, что брать в аптеке, что брать в какой-то другой компании или через интернет, разницы же ведь никакой. Итак, давайте я расскажу про направления, которые у нас в компании по продукту существуют. Первое направление – это противопаразитарные продукты. Противопаразитарные. Значит, паразиты – это гигиена. Да? То есть паразиты с нами могут жить в симбиозе. Это недожаренный шашлык, это недопомытые клубника летом, это когда дети тащат все в руки, это когда кошка облизывает все и дышит на хозяина, собака облизывает хозяина. Мы заселяемся в этот момент паразитами, которые живут в нас и поедают самые лучшие витамины из нашего питания которое к нам попало если мы будем кушать витамины то мы раскормим только в организме только паразитов есть специальная программа которая позволяет этих паразитов из организма выкурить что значит выкурить их не нужно убивать за каждым гоняться или травить потому что их можно протравить так что они сдохнут внутри тела и будут гнить и это будет проблема если создать неудобные условия для проживания паразитов, то есть условия, при которых а, а, будет много горечи. Ну, как вот, знаете, в обычной комнате сделать температуру 75 градусов жары. Да? Человек поймет, что находиться здесь невозможно, он ее покинет, потому что в сауне долго не сможешь находиться. Вот точно такие же условия, неудобные для существования, создаются э, внутри тела и тело это выдерживает, а паразиты не выдерживают, и тело покидают. Соответственно, мы себя начинаем лучше чувствовать, мы начинаем лучше выглядеть, потому что нас по витаминам не объедают, и мы начинаем, как бы улучшается состояние кожи, у многих людей уходит проблема с аллергией, у многих людей решается огромное количество всяких заморочек, включая лишний вес. То есть, казалось бы, да, просто выкури паразитов. Есть а, вторая категория товаров – это продукты детокса. детокс. А, значит, а, Это программа, при которой а, мы кушаем определенные травы, а, которые очищают кишечник, восстанавливают микрофлору, а, очищают почки. Очищают лимфатическую систему, состояние кожи становится лучше, у людей уходят прыщики с тела, несмотря на возраст, у некоторых уходят э, с кожи пятна, у некоторых э, людей уходят такие, знаете, некомфортные вещи, как перхоть, э, запах изо рта, запах тела, то есть э, с помощью программы детокса можно очень Круто улучшить свое самочувствие, сделать оптимальным свой вес, свою энергетику и решить ряд вопросов, связанных там, с давлением, с сердцем, вот с тем, от чего было нехорошо. Итак, следующая категория товаров – это товары для питания, питания клеток. То есть клеточное питание, на этом работает масса сетевых компаний, в том числе и компания Гербалайф, Amway и так далее. То есть есть витамин С, кофермент Q10, кальциевые продукты, есть продукты омега-3, причем очень хорошего качества, лецитин – это фосфолипиды. То есть есть ряд продуктов, которые питают наши клетки и дают наш, нашему организму то, что необходимо. То, что мы никогда уже не физически не можем получить из обычного питания, живя в больших городах. Да и, по большому счету, даже находясь, допустим, там, в Турции или в Таиланде, вроде бы в относительно идеальном климате, люди все равно покупают продукты выращенные, не те, которые растут в дикой природе, а те, которые выращиваются и, соответственно, используются различные там, гербициды, пестициды, и, собственно говоря, вот с этим мы едим помидоры и другие всякие продукты. Да? И от этого тоже нужен потом детокс. Клеточное питание основано на растительных элементах, из которых берутся эссенции, микроэлементы, различные нутриенты для того, чтобы лучше себя чувствовать. Поэтому вот три категории товаров, которые просто работают на уровне просто круто. Да? Значит, Четвертая категория товаров – это травы, которые могут корректировать здоровье организма. Что это значит? Есть специальная трава дикий ямс, есть специальная трава карлика, карликовая пальма сопальмета. Да, То есть, чем интересна эта карликовая пальма, допустим, мужчины, сидячий образ жизни, возможно, частое потребление кофе, у кого-то частое потребление алкоголя, стрессы. Начинаются после 30 лет какие-то проблемы с активностью сперматозоидов. То есть, если человек начинает кушать карликовую пальму, то количество сперматозоидов становится как в 20 лет. Их становится больше, их активность становится выше. И этот продукт хорош не только для тех, кто хочет как бы, сделать дома больше себе удовольствия и счастья, да? а для тех, кто хочет родить деток, чтобы детки были здоровы, что этот продукт используется в программах подготовки к беременности. Поэтому один из интереснейших продуктов для мужчин или для ваших мужчин для того, чтобы подтянуть мужское здоровье. То есть я хочу сказать, что продукт великолепно работает. И есть еще комплексы продуктов вместе с ними, которые работают аналогично. И такие есть продукты для женщин, да? допустим, Дикий Ямс, как травка, корректирует гормональную, гормональную систему женщин, Женщины, женщина более довольная, лучше состояние кожи, цикл налаживается, даже если были какие-то по нему сбои, то есть какие-то вопросы решаются просто ну, на ура. да. Есть продукты для женщин постарше, есть продукты специальные бифидолактобактерии, то есть есть огромное количество продуктов, которые могут, так скажем грубо, творить чудеса в теле. И люди, которые проходят эти, э, вот эти программы, люди, которые проходят эти э, комплексы, про, проедают, да, так скажем, имеют настолько яркие результаты. Ну вот представьте себе, если бы я занимался, допустим, косметикой и помогал девочкам, э, там, не знаю, покупать хорошую тушь. Насколько много вариантов хорошей туши сейчас есть в магазинах? А насколько много вариантов с помощью натуральных средств? улучшить свое здоровье так, чтобы забеременеть. И вы понимаете, что когда вы помогли человеку, если у него были проблемы с суставами, начать ходить, убрать боли в суставах, то вы становитесь другом семьи. Это яркий, эмоцион... Это яркий эмоциональный результат. То есть, если вы помогаете человеку скорректировать здоровье так, чтобы он начал ходить, он э, скинул вес, у него решились вопросы с, с сердечно-сосудистой системой. Э, это просто яркий эмоциональный результат, и многие люди, которые каз, э, им казалось, что витамины, БАДы – это что-то вот для зарабатывания денег, или это общеукрепляющее, может быть, работает. Вы знаете, люди вспоминают э, свою жизнь до продуктов НСП как, как, как другую, потому что были боли, были проблемы с нервной системой, и тут это все решилось, и человек начал новую жизнь, причем это может быть в 59. Понимаете, то есть улучшая свое самочувствие, мы можем иметь яркие результаты, и ваши клиенты будут иметь такие результаты, и эти клиенты начинают приглашать других клиентов. Вопрос, насколько нужен продукт, а насколько нужно человеку здоровье. Я согласен с тем, что, допустим, там косметика, моющие средства, крема, шампуни не будут давать такого яркого результата, особенно мне. Да? Но если мы говорим о результатах таких, как яркое улучшение здоровья, подъем с здоровья с полного нуля на состояние когда человек там в 65 может э, вдоль по пляжу бегать это совершенно другое состояние поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на необходимость этой продукции и рекомендую вам ее попробовать чтобы вы поняли что есть целый пласт людей которые сейчас готовы выделять деньги для того чтобы лучше себя чувствовать поэтому приглашаю вас познакомиться с этим продуктом и познакомиться с этим пластом людей, которые получили уже шикарные результаты.